Что делает? Глянь какая дружественный народ. Посмотри да. что делает. Дружественный народ. Посмотри летит. Да. Смотри, погнала. Это, это пово. ⁇ это... Сейчас О, еще летит. Еще Ебать. Ебать. Ебать, Назар, пошли в укрытие. Ебать, пошли сюда, быстро, быстро, быстро сюда. Стой, стой. Сюда, под стеночку, пожалуйста. Все нормально, не бойся. Пойдем, просто пойдем. Ничего страшного. 20-30.